привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня э, мы сделаем выпуск который будет называться животные на лодке друзья хочу предложить вам интересный развлекательный и познавательный youtube канал заметки морпеха ребята снимают интересные видео про рыбалку приключения и отдых на воде рекомендую. У вас есть ваш любимый питомец кошка собака хомяк там попугай не знаю не имеет значения и э, мне очень много задают вопросов насколько вообще это возможно как себя будут чувствовать животные не будет ли им плохо как они выживают в качке и самое главное даже не это как возможно путешествовать с животными э, с точки зрения законов прохождения границ давайте сегодня мы сделаем материал я вам расскажу теорию и потом мы возьмем интервью у владельцев э, животных и они расскажут собственно уже практическую сторону а пока давайте рассмотрим вообще законодательство как это все происходит прежде чем я начну рассказывать вам о юридических аспектах при прохождении границы с животными я хочу, чтобы вы обратили э, внимание и сделать на этом особый акцент, что перед тем, как вы будете въезжать в любую из стран, вам нужно проверить на возможность факапов. То есть, грубо говоря, такие страны, как Австралия или Новая Зеландия, вообще не принимают животных. И может оказаться такое, что вы приедете и либо вам придется вернуться, либо ваше животное может остаться на полгода на карантине. То есть этот период времени ну, реально крайне большой и можно получить массу проблем но чтобы этого не было я сделаю вам ссылочку на нун сайт то есть это сайт на котором все ягцмены проверяют что нужно для того чтобы зайти в страну и по каждой из стран есть информация по ветеринарному контролю обратите внимание это крайне важно для того, чтобы вы могли пересечь с животным границу, в первую очередь животное нужно чипировать. То есть это такой, такая капсула-чип, которая в определенное место у животного там в районе шеи э -э -э делается такой укол специальным шприцом. Э -э и в случае чего оно сканируется специальным сканером, и можно определить, кому это животное принадлежит. Э -э естественно, номер чипа сразу вписывается ветеринарный паспорт вернее просто в паспорт на животного в паспорт животного и э, если животное теряется можно определить кому оно принадлежит потому что база мировая после того как вы сделали чипирование и оформили паспорт вам нужно подготовиться к поездке это может занять Какое-то время э, нужно сделать следующее. Посмотреть внимательно, что требуется в, в тех странах, в которые вы въезжаете. Обязательно, скорее всего, на 99% потребуется прививка от бешенства. Она делается за 30 дней. И в течение 30 дней э, вы можете понаблюдать, заболело ли не заболело ваше животное. И по прохождению этого периода времени э, вы можете уже куда-то выезжать. Но для этого еще нужно сделать такая справка, называется F1 форма. Вам нужно ее взять у ветеринара Он делает просто опись животное Визуальный осмотр И там смотрит, что есть все прививки И все Есть еще одна вот такая мультипрививка От каких-то там лептоспироза Еще чего-то, еще чего-то Я уже не помню Она делается Также при ее требуют в некоторых странах Это нужно проверять То есть в период там Какое-то время Нужно, чтобы была это прививка, потому что есть прививки, которые действуют 3 года, год, там 2. Это все на ее, на ампуле, сама есть наклеечка. Их отрывают и вклеивают в паспорт. То есть можно посмотреть, какие прививки есть именно по паспорту. Все, с этим вы определились. Ваш пакет документов полностью готов. Эта форма сделана и вы начинаете выезжать. Приходя в аэропорт, вам нужно прийти не за два часа, как обычно, а часа за 3-4. и вы направляетесь сразу к ветеринару аэропорта. Ветеринар изымает вот эту вот вашу форму и выдает такой огромный лист, в котором расписано уже ну все-все-все вот, по животному. И только с вот этим вот огромным листом вы имеете право пересечь границу. Скорее всего, по прилету вас вообще никуда не будет ни о чем спрашивать. Но без этой огромного этого листа вас просто не выпустят. И если будет какая-либо проверка в стране прилета, то вот этот вот лист гарантирует то, что вы легально заехали с животным. То есть, грубо говоря... Я так понимаю, как это работает. Есть какая-то просто международная конвенция, и страна, выпускающая, контролирует процесс выезда. Ну, а, соответственно, страна, впускающая, если она в этой конвенции есть, то вы спокойно себе идете. Если нет, тогда вы будете уже все оформлять с, ну, согласно как бы, законодательству той страны, в которой вы прилетели. И далее вам нужно с вашим животным перейти куда-либо дальше а вот о том как это сделать давайте мы зададим вопросы людям практикующим которые сменили уже на лодке не одну страну это маша и гоша которые путешествуют рядом с нами они путешествуют с собачкой кстати собачка очень прикольная это африканская нелающая собака привет можно к вам на борт непонятно я хочу вам друзья представить маша Бозя. <с uma> Бозя. Привет, злодейник. Капитан там спрятался. 分手... Капитан, привет. Боша. Мы заходим. Давай, Злодей, ты нас пустишь? Можно зайти? Конечно, пусть теперь. Только буду кусать. Пущу, но укусу. Вон, вон, смотри, Серега. Боська, Боська. Боська. Вот это микрофон, скажи, ВАФ с этими собаками ходили толпой охотиться на львов их задача была загонять льва в нужное место и охотники там его встречали а эти барабаки они висли на шкуре льва как гирлянда и, в общем-то, вот так вот в сосисках лев доходил до нужного места, где Половина его... Половина гибла при этом. Не львов, а собака. Как это делается, я уже рассказал. То есть вот все документы, как надо, а У -у -у. вот на практике чем это отличается и вот вообще насколько сложно путешествовать. С документами, очевидно... ну, вот, а, как бы законодательную часть... Часть, законодательную часть я рассказал. Вот вы выехали, допустим, там куда-нибудь там в Европу, да? И угу. вот вы с Европы хотите идти там через Атлантику. Вот как дальше? Какие дальше Мы Вы должны это... взять бумажку на... в стране выхода о том, что он в момент выхода здоров. Ага. Справка. И все, спокойно идем через океан. Через Но если много... справка, она же там валидная, там, 5 дней, например. Для Ты выезда знаешь... из страны у нее есть срок валидности, да. Ну, скажем, сутки или пять дней. Ага. да. Это, да. Они закрывают глаза по приходу в страну на то, что ты пришел из моря. Они видят о том, а, что понятно. ты шел в море. Понятно, шел, что ты ну, нигде не останавливался. Проблем да. нет. Надо прийти к ветеринару, сделать справку о том, что он в данный момент здоров, она его осматривает, или он, ветеринар. И дают въездной документ. Часто даже не глядя на собаку. А если вы, допустим, хотите потом там, с Мартиник, например, уйти на, на Сант-Люшу, например? Ну, в принципе, мне необходимо изучить законодательство Сант-Люши по поводу э, отношений к к культурам угу. ибо зверушки к ним относятся. У ну, карантин. Да, и если требуется, выполнить их условия. Они могут, например, попросить меня предоставить справку о... Количество антител в крови на бешенство. То есть это нужно перед выходом сдавать? сдавать если если государство, в которое я хочу прийти, требует это, я должна сделать до прихода, конечно. Угу. А вот вообще, насколько сложно это все процессуально? В принципе, совсем не сложно. В принципе. Это пугает, потому что требования десятки порой. Конечно, это пугает, потому что мы не знаем. Мы угу. не знаем, да. насколько это вообще да. сложно. Ну да. вот это сложно Но из это сложно. этого десятка требований которые практически любая страна хочет увидеть это десяток бумаг часто угу. они как правило 9 из них всегда с собой есть эти надо паспорт прививка уже в паспорте отмеченная и так далее и так далее, и так далее. Вот. если чего- то нет можно монтировать сказать ну вы знаете я вот случайно потерял тогда можно эту бумажку восстановить в стране прибытия ага. вот в некоторых странах а некоторые, это 95% всех стран, несмотря на то, что все изготовил, ничего не нужно. Никто ничего не смотрит и не желает даже смотреть. Ну, если это такие страны, как Мартиник, понятно, а если это там какие-то Австралия, то там сложно, там да. вообще есть шанс туда не попасть. Да, да, да. Мог не пустить собак и вовсе. Мы не проверяли еще дословно точно, например, в Новой Зеландии мы должны э, прийти без карантина, нас пустят без карантина, если мы прибудем из... Перечня определенных стран, там, а, ну, которые, возможно там у них, их пять о договоренности да. идут с Фиджи, например, там с Кукайланда. Типа там, того или еще да. куда -то. ага, понятно. Если мы там определенное время пробудем карантинные для собаки, мы можем потом в Зеландию войти без дополнительных карантинов. Слушай, а вот расскажите больше практически, э, куда он там писает, какает, вообще как, как это все происходит? О <смех> <ему переход, смех> Я начну, а Маша продолжит. В переходах, в принципе, это выглядит для непривычного уха. Страшно и странно. Действительно, где собаки писают и как. -то. Это не кошка, которая может в лоток, она привыкла несколько делать на природе. Вот. И где здесь природа у вас? Природа <смех> у нас <смех> это <смех> океан Обозначено. и палуба. Палуба. Он в основном, на нос ходит. Да, он, он ходит предпочитает, на нос. да, между леером и тузиком он выбрался. Где-то и э, покакать сложно у нашей породы. Она очень чистоплотная, она не хочет никогда какать на палубе. Пачка не Терпит, кстати, них... когда мы шли к тебе, к тебе один суда, мы шли 10 дней почти, он не какал две раз. Но Тут... это же плохо, это же очень опасно. Плохо. Что Маша заставляла его порой по часу. Просила. Не отпускала из туалета, из гальюна, с палубы. Он терпит и терпит. Мясо ест по 300-400 грамм каждый день. девается? Причем Утром переваривается, он даже не стал с таким животом. Нормальный пес. Но это же опасно, он же может... Технически даву... да. Но мы не кормим хрустиками. Мясо, в отличие мясо от хрустиков, переваривается оно переваривается практически полностью. Все. То есть из вот этого вот куска у него да. на выходе вот столько выходит. Он у вас мясо, да? Есть столько мяса, да. А однажды, когда мы шли в Мадейру, он тоже не был первый вот длинный переход. Самый первый, да. Терпел. И когда мы пришли в Мадейру, в Порто-Санто это было... Он 7 таких 7, куч. Да. А Вообще, прям беда. вот 5 метров – кучка, 5 метров – кучка. Слушай, ну все равно, мне кажется, жалко его, если а он Конечно, да, а ничего я не могу сделать. Клизма мы его не умеем ставить. Нет, ну, понятно, да. это же да. не то. Да, я уже думаю, может быть, на следующие какие-то переходы надо будет э, приобрести какое-то мягкое животное, слабительное для ветеринарное. Ну, чтобы он просто протекал туда да. и все. Ну, а. тоже опасно. А вдруг его на, на кровати прихватит? Не, ну это, это, мне кажется, все равно сырье постирать кровать Кстати, лучше, чем Сережь, а, то, что он терпит. Я же был на Гренаде. Мы же стояли на якоре, и американская пара да. с двумя собачками тоже на борту стали с нами рядом. У маяк, них две крупника. У них Собачки ходят по-большому в туалет очень уникально. Вы так бы не видели на унитаз? За борт? Почти! Почти Они стоят на палубе. Выходит хозяйка с такой кастрюльной. С железной низкой здоровой Ставит да. собачки под попу, да, туда аккуратно какает. Я там укидываю и закупку. Четка. Все чисто, угу. хорошо. А в плане вот качки их укачивает, как они качку переносят. В принципе, мне кажется, как обычные люди, первые сутки, их тоже как бы муторно. Он ходит, ищет место, никак не может уснуть, улечься все удобно. На следующие сутки, на вторые сутки. Вот главное первую ночь переспать. Это как всегда. А снаружи, да. внутри да его Его тошнит или нет? Нет, ты знаешь, никогда его не тошнило, не укачивало ну, он не тошнит, так. Тошнит, но видно. Первые но сутки видно его ему он вялый, Ялre. он не ходит сам по лестнице в первые сутки, его надо просто лежит. Ну, старается. На руках. на руках, чтобы поудобнее улечься. Угу. А он где? Он внутри или снаружи в основном? С нами. Снаружи. Со мной. Да. Снаружи. Со мной. Если я ухожу вниз, Маша, на ночь я его обязательно забираю он выбирал каждый месяц, первый год, кто будет хозяином. То я был хозяином, то Маша. То я, то Маша. Да, так да. продолжалось 12 месяцев. Потом в итоге он подплюнул, решил, будет Маша. Слушай, а ты рассказывала, какая-то у ваших знакомых была страшная история с котом. Да, у них... Молодой кот сошел с ума, им пришлось его утопить. Прямо именно... Прямо в переходе? Прямо в переходе. Прямо он в переходе. он, он, он, он с дрался драйва, с ними. Он вставал на задние лапы, ходил за ними на задних лапах, как человек, шипел, и когда догонял человека, медленно догонял, вот так рвал его. и кусал. И это вот случилось именно в переходе? Именно в Греции, да, да между островами, море. Вот. И пришлось утопить его им где-то тоже. Да, где-то там между островами Болокализ, они сказали красивое Болоканал. место, там они выбрали. Ужасная история. Потому Очень что страшная. и опустить его было нельзя, он мог подрать так и ребенка на, на берегу где-то, и на кого-то напасть. Сошел с ума. Три дня именно... они мучились, да, не знали куда деться от него, прятались. То есть именно из-за закачки, думаете? Неизвестно, ну, может, может быть, быть это была какая-то врожденная штука, потому что это была с порода Сфинкс. Ага. А сфинкс может быть проблемные? они мутанты, но они же выведенные, мутанты, в принципе. Да, мутанты. Необычно в природе они не могут существовать. Шерсть. Они нет. загорают, странно, они обгорают, загорают, черными да. обгорают, да. мулаты могут стать. Ну да, такие, конечно, они очаровательные ублюдочки. Похоже на гоблинов, ублюдки. да, но такие теплые. Если бы вот о, у вас был вопрос вот, путешествовать с собакой или без собаки? Вот. А, а у нас было и так, и нет, так, я пожалуй, имею в виду, вот да, сейчас, да, но... зная уже все вот эти все процедуры, все вот это вот происходящее, все. С а, собакой, да, собаку, это собаку. несложно, совершенно несложно. Интересно. Пугает просто новое что-то. Конечно, конечно, вот в этом и вопрос. И есть, кстати, очень полезная для здоровья штука в собаке. Каждое утро и вечер хочется, не хочется, мы вынуждены ходить куда-то. Да. Выезжать на берег, я... и надо хочется неделю пробыть на лодке. Не получается с ним. Каждое утро и вечер надо выходить гулять. Благодаря ему День я босква. узнаю куча районов, где День мы находимся в Маринах стоим. Я начинаю лазить дни, по всем закоулкам дни, дни, дни. с ним. День, дни, дни. Слушайте, а людей День, вообще дни, дни, дни. с собаками много? Да. Мы не замечаем, потому что знаешь, ну очень, очень много, очень много. много, да? очень много. У нас в каждой не Марине прямо на второй день образуется куча друзей собачников. Потому что, естественно, там второй раз встретились утром, ну все Кокашки уже, о, привет, да-да-да. Очень интересно, здесь, в Панаме, здесь, по-моему, 800 тысяч собак, как любви. За да, жратву я готов скалывать. Лежать, лежать. Ну вот Дальше. так. Ну попу, так Как А смотри, зайку сделаешь, Бозя? Зайку, зайку давай. давай. Ой, давай, молодец. Зайку, зай. да. Лапочки так он у нас, а вот и тоже. Если сложная порода, например, то он у нас уже однажды попал под скутер. В 5 утра на рассвете встает солнце не души на пляже. 20 километров пляж шириной километра два мы вышли одни угу. и тут взялся скутер ехать там конечно он пошел его добывать да он пошел охотиться добывать на скутер. скутер добывать скутер на обед так еще, вот. ну, волны там да да да да да да да да побегать святое дело и конечно же чувак его сбил вот и в... оторвал ему сустав на ноге, да. Но Вы вот восстановились, да, восстановился. Ну, Вы так таки ему... Делали операцию, сделали операцию да. У, них, у собак нет альтернативы, у них в суставе связка проходит, и она рвется при вывихе, и обязательно удаляют... Э, шутку, часть головки. Головка, да. шутку, ну, он нормально, кости. оно ему не мешает. Немножко 네. мешает, потому что... А Одна нога говоря, чуть стала чуть-чуть короче. Чуть стала. Чуть короче да. Но ты видишь особых изменений, а я вижу, что он ходит нормально у него. Он да, сидит чуть-чуть да, кривовато. И иногда, когда он спит, и я подхожу его взять на руки, он может на меня рыкнуть, потому что ему видно больно. А иногда не больно. А может, он просто не ожидал? И не, не, -не я предупреждаю, я предупреждаю. Нельзя спящую собаку просто так вот ну что друзья мы только что были у маши с гошей они рассказали нам про свою историю про то как они селят с бозей а сейчас мы поедем еще к одним нашим знакомым которые расскажут вам о том как э, отличаются правила и перемещения для животных которые живут с хозяевами с паспортом евросоюза может быть там условия другие может быть нет. Давайте узнаем. Guys, I want to introduce you Helen. Uh, She a owner of a dog and uh, uh, her family is sailing for how many? A little bit more months. than a year. More than a year with a dog around the Caribbean and uh, they came from Europe, yes, from Spain. Spain. Mm -hmm. So now we could get experience. Because, uh, as you know, we don't have animals on board, but uh, we would like to uh, get a knowledge, uh, the practical part. <laughs> <Yeah>. <laughs> so let's go. <laughs> Dina said that. <laughs> Dina said we are thinking about maybe to own a dog, but we are afraid about all the paperwork and uh, no, do bureaucracy. It. Do, it. do it. Do it. Yes, definitely. Have you ever had a dog? Yes, so yes, Okay, yes. so you know, it's All always life. so nice to have yes. a dog. But And only, even on the boat. only one sad. thing which is uh, stop us, that uh, we don't know about the reality, about the paperwork, yeah. about the bureaucracy, that's, that we're scared about a little bit. Yeah, it sounds uh, worse than it is, Oh, ah, um, okay, okay, that's good. Okay, <laughs> <laughs> do it. How is it difficult or not to travel with a uh, With the dogs, uh, I think it's not difficult. It's just it's a decision if you want to take the dog or if you don't want to take the dog. If the dog is fine on the boat, it just needs some work. To, you have to do to to bring it to different countries. But which rules? Uh, where, where do you live? Uh, we actually we are from Germany, but we live in or we lived the last years in Spain, and so we have an European passport animal passport uh -huh. I can show you later if you like yes, and yes, um, so you have to do all the vac vaccination Vaccination. yeah and that's it and you need to get some medicine some pills which you give every month or so some -paras Parasites. yeah uh -huh. yeah Uh, but is it uh, any specific rules, do you need to obtain any papers which is uh, uh, above the passport or passport with uh, vaccination is enough for travel everywhere? It depends uh, on every country. It's uh, in the Caribbean it's pretty... Different so there are countries or islands where you don't need anything like a friend like yeah, for, yeah French all the um, Martinique and Guadeloupe for instance is pretty easy because it's European community still you yeah. just take the passport and you are in They don't even want to see the dog and but other countries they need special papers or Which papers? One country's, f uh, for instance, they all uh, want to see not only the um, Rabia test, Rabia test, uh -huh, but uh -huh, the uh -huh. anti-test as well. Ah, okay, so that okay. they got the anti-cuerpus, I don't know uh -huh. what's in English. It thing. is a just uh, which shows that animal not infected yeah, with yeah, a yeah. some yeah, um, yeah. And mortal test, disease. Uh, yeah, there. So and um, Do you need to get it before you come before or? you come and one some um, Countries they want that the test is not older than 10 days or something like that Ah, which okay, is okay. We have it sometimes the difficult. same rules in our country So yeah, yeah. before we travel we need to get all all this and after we come for example to airport and in airport we will get a special permit like a uh, Big leaf of paper, mm -hmm. and with it you can travel everywhere. But if you want to change, for example, you're in a French in Martinique, mm -hmm. and you want to go to Saint Vincent, yeah. uh, how do you solve this problem? Uh, to Saint Vincent, it um, is possible, but we didn't stop on the main island in St. Vincent, so you have to go to the to the um, capital, and uh -huh. we just went uh, to Bequia. Yeah, but we didn't go there. We went directly to Backway, uh -huh. and we tried to check in with the dog, and uh, it was difficult because they th uh, they told us to go back to capital, to capital because they have a veterinary. Yeah, yeah, service. yeah. So we just decided, okay, we just skip it and left the dog on on the boat. Uh huh. So we. But if you have a dog on a boat, you you still can come, but you can it's you not allow you to go, to go ashore. To go ashore, yeah, uh -huh. that's what they tell. And even there were a pretty like a document in the immigration which says um, if you go with a dog on shore and we see you, we we will shoot them like uh, this. So okay, pretty so. strict, but the reality is always different because um, we met people. With dogs on the beach and they go in the morning or late in the evening just for a short walk and it's okay and we did it too. So. But uh, is it any country which you are not even allowed to come with a dog? Yes, uh, Jamaica. Jamaica, yeah. really? Yeah. So if you have that's, it, that's that's a pity because we have like the Bob Mali dog. <laughs> yes, it's the most Bob Marley dog. Of all who, dogs. who cannot go to Jamaica? Yeah, I, I think they not allowing any pets. Uh, but they are quite strict with uh, all that quarantine stuff. Yeah. Because uh, even with uh, holding tanks, they have a very strict rules. But anyway. Mm -hmm. Yeah, but uh, for example, if you want to come in New Zealand to Australia, you have also some restrictions, so it's very difficult to come as well. Yeah, it's like all uh, British Empire countries or yeah, former whatever. Uh, it's like the BBI's. We went to the BBI's, which was uh pretty difficult as well. I've read it before on the internet that it's difficult to get the papers, so we bought them before online from another guy who is selling them. So you get But like five, illegal. six. It's kind of it's illegal. it's legal. No, no, it's everything okay. Uh -huh. So you just he just has all the information. If not, you need to contact the. Ah, the locals. They just do some uh, injection and provide all that. No, yeah, no no, no, no, you just buy all the papers you need to fill out so you don't have to watch because it's like the uh, the Ministry of Agriculture, the Ministry of da -da -da, the ministry you need different papers from different ministries, and you sometimes don't know because it's not good documented in, in some countries. Oh, kind. Okay, you know? yes, yes, so yes. there was one so guy knowledgeledge. Yeah, one guy, he's just selling the package. So you get it, then you fill everything out and then you just send it to the ministry, which is you prepare once all the documents forever or you need to do it some annual base or? Uh, it depends on how long you go. If you go just for a year, most uh, vaccines are um, valid. Va are valid for one year, some are for three years. So we had the situation in Mexico. We actually planned just go for one year. But with all the COVID situation, we prolonged and stayed two years now. And in Mexico, I went to the vet to check the papers just by chance or to get more medicine. Mm -hmm. And she checked his uh, vaccines and uh, we had to renew it. So there are because some vaccines so because one year. Or yeah, something. because most vaccines time. you have to renew every year. So mm -hmm. don't forget about this one because and then you should always um, look for the cheapest countries because in some countries it's pretty um expensive uh, to do all less. the shots how, how much one injection uh, for instance um the injection in spain we did for the dog it was about hundred 150 euros uh -huh. and in mexico i did everything like for 20. Uh. <laughs> ah, okay so it could so, be a big value yeah, yeah, difference. Yeah, yeah. but so, uh, uh, like honestly if you choose Uh, to travel with dogs or without dogs, in terms of uh, how complicated the paper works. I mean, uh, of course, when you when you have a dog, you have no choice. Yeah. But I mean, uh, you want to start sailing and decide. Maybe I will do it with the dogs. Yeah. Or without. So. Uh, In terms of paperwork, is it so difficult or not so difficult? I think it's not so difficult, and you go. I mean, you get used to it that you have to care. You have to care for for your or for your family yes, yes. the same way, and the dog is family. So you just do it, and the more experience you have, the easier it is finally. And then you know that, like um, in most countries on this side of the world, it's. There's the law and then there's the real reality, you know. So it sometimes differs and it's easier than, than you think normally. So I would definitely go with the dog. Oh. Okay, so yeah. it is a no so big problem. So no, you would no. you would choose yes. to travel with the dog. It's, okay. It's more advantages than disadvantages to go with a dog. You are never alone, you have a good alarm sig signalization, yes. so it the dog is always on watch. So nobody comes to your <laughs> boat at <laughs> night. No, it brings good energy. Yeah, always. and uh, if you go on watch at night, you're never alone mm -hmm. because you always have somebody with you. Oh, that's sweet, yeah. actually. That's sweet, that's yeah, sweet, yeah. Yes. when we when we went um, when we crossed the Atlantic, mm -hmm. so he couldn't stay. He stayed for two weeks. He was up. Uh -huh, he was okay. never down there because it was too too uh, much healing, to gangle, so he couldn't yeah. be. Yeah, yeah, yeah. And he was always there with us. Where he go to toilet when you are on the move? He goes in the front, mm -hmm. even if, if it's wave, big waves. <sighs> But it is a rules. You need to have yeah. a net on uh, yeah. your yeah, yeah, boat. Yeah, yeah, yeah, We yeah, have a, a net, sun. and yeah. mm -hmm. so it's with the mm -hmm. dog. He's fine. Okay, just yeah. yeah. But you uh, have to so it? okay. If dogs go for a pee, it's fine. You just rinse it with uh, just a bucket of yeah. water. But is it no problem because I see you have a tick <laughs> and in uh, your boat. Uh, I I am not. I, I don't know. I do, I don't have any experience. Is yeah. it affect a tick or not? Uh, if you don't put it no, away, no, it you will. No, no, if you don't. Yes, yes, yes. <laughs> but I mean, just uh, if you take care. Of yeah, your you boat. take care. You just. Uh, Um, spill it. water, so rinse it and then it's okay. Yeah, now he wants to go to <laughs> Now swim. he wants to play. But if it is uh, for something more heavy stuff? <laughs> <laughs> it's you just you have to, you can just throw it out. Just we take paper. Uh -huh. It's the most easiest thing and uh, just throw it out and then we rinse it with water and that's it but you think for even for a boat with a thick deck it's no problem it's you need problem. just to no. be yeah. just take care yeah yeah, yeah. yeah yeah you should every day so um, I mean The, the heavier stuff is not a problem. <laughs> it's sometimes more the pee, because uh -huh. if it goes into the into the wood, it can smell, yeah, so you yeah. need to really to clean it, yeah? But uh, if okay. you go... Would you, you use a soap or just... Yeah, water? sometimes I use soap if, uh -huh. I, if I feel something smells bad, but normally it's just water. But regular, it's no so difficult to take, no, to take no. care. And here it's much easier because we have a lot of rain, and it's... Oh, uh, mm -hmm. okay, and yeah. water, which yeah, is going yeah. yeah, yeah. from above, oh, yeah, so yeah. it's clean all yeah, the time. Yeah. But uh, is it safe? Because uh, I mean, if the water comes like a big waves. Uh, so if at night we have, uh, he has like a little like a vest jacket. jacket. It's not a real life jacket. Mm -hmm. It's just a jacket with with a handle, hold handle on it. Uh huh. And uh, for the night, we always tie him to a rope. So ah, okay. even so if, if we don't see him, mm -hmm, he's, uh, somewhere he's always some, yeah, fixed somewhere. Yeah. And we don't okay. let him walk outside during the night. Mm -hmm. Yeah, if, oh, we go. Okay. Okay, so if it's morning? quiet, it's okay, But Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. So even yeah. if it is a calm, you can go. But yeah. in the night, you stay in a cockpit. Yeah. Yeah. <laughs> keep keep everything inside yourself. Yeah, see <laughs> so you very nice water dog. Yes. The real water dog. He loves to swim. <laughs> okay, so is it a harness? Harness for it's a, a dog. Harness, yeah? Yeah. Oops, it's Is it just a handle or I, I is see. it light no? just... in It's not inflatable nothing. It's just to ah, a, just in case to, it... to put it here oh. so or to hold him like this if you want to get him out of the water. Uh ah, okay. But I hope it never happened. Yes. <laughs> okay. And, and one rule, but w I just read it, I don't know. If if you lose the dog, you should never try to turn and get him back, but just stop and wait because the dog comes to you. Ah he could come. He will come because the dog always comes. If you take a turn, and normally when you when you do like safety rules for for, yeah, for yeah, people, yes, if you lose something, you should go and get it yeah, because a, a person would stay and wait till we yeah, pick it yeah, up. Yeah. A dog won't wait. He always will follow you, so he will do. Don't make that, it harder yeah, yeah. for him. Yeah, yeah. yeah. Okay, okay Nobu, we're going to swim. What Wu. is his name? Boo. Bu. Oh. Come what's on. <laughs> What a breed of dog is it? It's a Spanish water dog from Catalonia. What do you think? Is it the best breed of... <laughs> of course it's the best. Yeah, yeah. It's so funny. <laughs> uh, but as I understand, with the name of this breed of dogs, <laughs> he loves water. Yes, of course. He wants to stay in the water all day, if he, if he could. So every morning he is like barking and Where my, ball. my ball, I want to go swimming. So and with, with it needs time to, like, to, few times, yeah, yeah to uh, keep him busy. I, of course, he's a good swimmer. Yeah. Really? And he, we go swimming with us around the boat. Uh -huh. And so he actually, when we go on land, and we mm thought -hmm. he needs to go on land one time, he's going on land, and then he's jumping into the water. Oh, from Pantone? <laughs> yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Nice. But uh, does he, like, he knows uh, how to, um, like, if he can go to water without permission or he waits for you to yeah, he let go him by go. himself. Okay, he was, he's just even, if, you, you if train? he's, uh, he, I don't know, he would, he's s sitting on the platform <coughs> mm -hmm. and watching, for instance, like the water, just watching it, mm -hmm. and then he's like a very uh, ecologist. Movement dog because he's he only jumps if something is in the water and he can take it out. For instance, plastic bottles. Or something yellow. He loves yellow or green. Mm -hmm. yeah. It's because his, his ball is yellow. Yes. <laughs> you see now he's asking already. Come on. Are you going to jump in the water? <laughs> No. No, no. Oh, <laughs> <head>. Come here. <laughs> okay. Okay. He's ready. Okay. Oh, what's <gasps> oh, about? <okay>. Oh, <laughs> He's looking. Lose fool, what's <gasps> He's always looking for the shortest way. Yes. Smart. So smart huh. His hair looks like not what I'm and it's amazing how he doesn't stink. Yeah. It totally it's, no smell. It's it's like fur. It's more like fur than like dog's yeah. hair. But it's uh, uh, hypoallergic. Yes. As I know. <laughs> never. One more. <laughs> How much time could he uh, swim? I don't know. Half an hour, an hour, I don't know. We never have so much patience to get him really tired. <laughs> <laughs> so in the morning we throw the ball like 10 times, fifteen times. Uh -huh. And he's still... Ready okay. to be in the water. Well, the paper, for instance, he would jump for it. Mm -hmm. If he had no ball now. And the good thing is you can Look at this. You just need to Push him like this, and he comes up by himself. Okay, I'm out, because he will, like, <laughs> run. <laughs> Let him put down all the water. With a ball, he sometimes doesn't do it. Just when you take it away, he's just uh, shaking. Now he's waiting. maybe he... Well, somebody will play some more with him. <laughs> <Whoa>. <laughs> so sweet, and he loves. <сосим> и попросился и в постель. Вот так, <сосим> <сосим> Злодей ручку покусал. Нервничал. <сосим> <сосим> Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. И сейчас я думаю, что стоит подвести итоги. Хотя нет, я думаю, что вы должны ответить на этот вопрос самостоятельно. Ваше мнение, насколько вот все описанные процедуры для вас были бы э, сложные. Или все же вы бы предпочли э, путешествовать с вашими питомцами. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комменты и увидимся с вами уже через несколько дней. До встречи, пока!